Часть шестая Решение задачи D2 мы решаем. Вот это первое у нас линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами. Но у нас однородное, то есть правая часть равна нулю. Согласно общей теории, что мы делаем? Составляем характеристический многочлен. Это будет R квадрат плюс K квадрат. Вот он наш многочлен PR. Его мы разлагаем на множители, но это достаточно просто, поскольку он у нас будет, соответственно, корень этого уравнения, r квадрат плюс k квадрат, равен нулю. Почему он у нас будет? r квадрат равняется минус k квадрат. То есть r у нас будет равняться, соответственно, что? И множитель умножить на k ну и, соответственно, это будет у нас его, значит, сопряженное R плюс-минус. значит, То есть у нас будет 2, один мнимый корень. И умножить на K, причем у нас, значит, что есть P. Если мы что берем эту форму p и минус k, то будет действительно часть равна нулю, а правая будет просто равняться, то есть и умножить на q. А мнимая часть будет равна числу k. Соответственно, применяя теорию, что мы можем сделать? Мы можем сразу написать, которую я объяснял значит, в предыдущих фрагментах. Мы можем сразу написать что это у нас будет? C1 косинус Kt плюс D1 синус Kt. Ну и для Z сразу скажу, это будет у нас то же самое решение, но уже естественно с другими постоянными, какие-то там C3 косинус Kt плюс d3 синус КТ. минус g на К квадрат вот такое у нас будет решение где нам требуется найти естественно постоянные c1d1c3d3 из начальных условий соответственно мы решили в общем-то поставленную задачу но ну, я вот смотрю сейчас в решении. Давайте прочтем. Итак, начальный момент. Точка находится на оси Z. Скорость направлена параллельно оси. Это мы разбирали. Вот у нас уравнение движения, второй закон Ньютона. Мы его сразу записали. Собственно говоря, вот мы сразу в этой форме получили. Вот, преобразовали к математической традиционной форме записи это уравнение. Уравнение мы получили что? Значит, ЛДУ второго порядка с постоянными коэффициентами. Первое однородное. Вот оно. Его решение мы рассматривали. Второе, значит, состоит из чего? Из решения однородного плюс частное решение. Ну и здесь почему-то у нас они дифференцируют. Я сейчас, наверное, скажу почему. Чтобы определить. Да, мы не сможем из этих двух уравнений. Мы не сможем определить все... 4 постоянные c1, c2 здесь они просто через c1, c3, c4 мы не сможем определить по начальному у нас их всего-то для x0 и z0, зато у нас есть для скоростей поэтому, именно поэтому здесь берут что? вычисляют производную производную от уравнений движения, то есть вычисляют скорость. Вот здесь записана скорость движущегося тела, ну, в виде проекции на оси x и z. И уже вот из этих четырех уравнений, раз, два, три, четыре, вот из этих двух систем 2 и 3, используя что начальные данные задачи, то есть начальный радиус вектор, вот он и начальную скорость, и подставляя, мы получаем имеющиеся у нас постоянные, неизвестные постоянные коэффициенты C1, C2, C3 и C4. И, соответственно, получаем вот, эти, вот это самое уравнение движения, вот здесь, которое мы получаем, мы получаем с нужными нам значениями C1, D1 и C3, D3. Теперь... фактически фактически мы получаем уравнение движения вот в такой форме надеюсь вам понятен был этот ход то есть мы сейчас просто чтобы получить вот эти уравнения мы бы что сделали я бы взял... Значит, вот здесь у нас стоит задача. Вот это вопрос, это вопрос, это вопрос и вот это вопрос. Четыре неизвестных мы не можем получить из двух уравнений. Соответственно, берем что? Производную по времени от первого уравнения. С1 выносим постоянный зам знак. Здесь что у нас? К выходит за знак производной косинуса. Производная косинуса это у нас что? Значит, будет минус синус. То есть минус синус КТ. Плюс здесь d 1 за знак производной. Значит здесь, что К выходит за знак производной синуса косинус. Косинус КТ. И то же самое здесь получаем Z. С точкой. И что будет? С3К минус синус КТ. Плюс d 3 к может на косинус КТ. Здесь у нас третье слагаемое, оно постоянное, не здесь от значит производно будет равна нулю. Вот. И вот из этих четырех уравнений подставляя начальные данные, вот они напомню, вот эти данные подставляя раз и два мы получаем, значит, вот эти значения c1d1, c3d3 и в окончательном виде мы вот эти уравнения движения запишем, соответственно, так, как здесь и предлагалось. То есть, получится x. x зависит от времени, как... в 0 x делить на k. Множить на синус kt. И z зависит от времени. Координата z зависит от времени. Как? Здесь у нас сложнее. Начальная координата z0 плюс g на k квадрат. Косинус КТ минус Ж на К квадрат. Или подставляя числовые данные. Здесь у нас получается 10 синус 2 t А здесь у нас получается 12,45 косинус минус 2 t минус 2,45. 2 и 45 напоминаю же нам рекомендовано взять 9 и 81 именно поэтому здесь 2 45 а не 2 и 5 далее что предлагается делать дальше извиняюсь это нам уже не понадобится вот у нас что предлагается. Да, в рассматриваем примере может быть получено уравнение траектории точки. Ну, строго говоря, этого у нас в условии нет. Но уравнение траектории мы всегда можем получить, из, если в явном виде выражена проекция от времени. Напоминаю, вот как здесь. То есть, x является функцией, что x есть функция от t и y. Есть функция от t. Фактически мы задали уже траекторию в параметрическом виде. Это параметрический вид. Параметрическое задание траектории. А если мы исключим t от этого, то есть выразим, например, из первого уравнения, t является какой-то функцией от x, и подставим, что y является, соответственно, какой-то функцией от абсцисса через вот эту функцию f от x, то мы получим, что в этом случае вот это уравнение будет иметь что? Явный вид то есть явный вид траектории я повторяю, и это и это разные виды задания одной и той же геометрической кривой траектории слева у нас параметрический вид справа явный Поскольку у нас, в общем-то, не спрашивается об уравнении траектории, я не буду останавливаться на этом решении. Оно достаточно, повторю, я показал вам алгоритм. Вы просто выделяете вот из этого уравнения, например, t. Но в данном случае, конечно, гораздо проще, вот поскольку у нас есть синус и косинус одного и того же аргумента, воспользоваться чем? Вот как здесь и делают. Воспользоваться основным тригонометрическим тоже. То есть здесь оставить просто синус 2t, все остальное налево. Здесь оставить просто косинус 2t, все остальное налево. Возвести в квадрат и сложить. Тогда синус 2t и косинус 2t у нас исчезнут. Время исчезнет. Оно будет равно единице. Синус квадрат 2t плюс косинус квадрат. А справа вот останется вот это плюс это в квадрате. Вот справа у нас единица. То есть синус квадрат 2t плюс косинус квадрат 2t. Основную аттеграмметическую толь. А справа у нас будет вот это выражение. Это выражение представляет из себя не что иное, как уравнение эллипса видите, x квадрат на a квадрат плюс y квадрат на b квадрат. Но y смещено относительно начала координат. Подождите, тут у нас что-то не то. Тут у нас что-то явно не то. Z плюс 245 а делить на 12. Вот здесь у нас ошибка. Здесь должно быть не 10, не 245 в квадрате. Это у нас вот здесь в числителе должно быть 1245 в квадрате. Вот эта штука в квадрате 1245. Вот, значит, соответственно вертикальная b равняется 1240. Ну вот видите здесь правильно, а здесь вот ошибка. Вот смещение указано правильно, центр эллипса геометрического А, ось вот здесь указано неправильно. Эта ось полуось указана правильно, это а эта полуось с ошибкой небольшой. Итак, ну и дальше уже пошли, естественно, вот уравнения эллипса у нас есть, известные, значит, под действием центральной под действием силы, значит, вот заметает площадь, заметаемая радиус вектором. Это, значит, известная формула. И период обращения по эллипси тоже известная формула. То есть, у нас вот движение происходит по эллипсу. Причем, значит, раз это так, то у нас всегда сила направлена что к центру эллипса. То есть действие вот этих двух сил, напомню, у нас была центральная сила, которая проходит все время через начало координат P и сила тяжести. Так вот, действие этих сил всегда направлено, они суммируются, их общее действие, то есть их равнодействующие всегда направлено через центр эллипса А. То есть, какой бы точки мы ни взяли, их сумма всегда будет направлена по Через центр эллипса точки А. Ну и вот теперь у нас остался второй случай. То есть рассмотреть движение с учетом, с учетом силы сопротивления. Но это мы сделаем в следующем фрагменте.